Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко. Приветствую вас на моем канале. В этом видео расскажу об обязанности стороны дела предоставлять суду подлинники документов. Зная эти требования, вы, будучи стороной спора, сможете оспорить доводы стороны, если ей не будут представлены в суду подлинники или надлежащие заверенной копии каких-либо документов. В судебном процессе каждая сторона должна предоставить суду документы, подтверждающие ее доводы. Когда сторона подает в суд свои письменные позиции по делу, то прилагает. К исковому заявлению, отзывам на исковое заявление, ходатайством, заявлением, копии документов, которые подтверждают ее доводы. Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс предусматривают обязанность суда в проверке подлинности представленных документов. Так, частью 7 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса установлено, что суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или нового письменного доказательства. Если утрачен и не передан суду оригинал документа и представленной каждой из сторон копии этого документа не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. В части 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса установлено аналогичное требование, согласно которому арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства. Если утрачен, или не передан суду оригинал документа, а копии этого документа, представленных лицами участвующими в деле, нетождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств. Обычно в судебном процессе стороны направляют в суд копии документов, а в судебное заседание предоставляют их подлинники. В случае невозможности обеспечить явку в судебное заседание, направляют в суд, заверенные нотариально, копии документов, если это физические лица. Или заверяют документы руководителям организации, если они юридические лица. Но часто встречается так, что сторона спора направляет в суд незаверенной копии документов. При этом на судебное заседание не является, рассчитывая на то, что противоположная сторона на это ничего не возразит, а суд не придаст этому значения и будет считать незаверенной копией надлежащим доказательством. Например, в спорах о взыскании задолженности по кредитным договорам. Кредиторы, которые купили долг гражданина, направляют в суд исковое заявление с незаверенными копиями документов. На судебное заседания они не являются и рассчитывают на то, что суд рассмотрит дело по имеющимся копиям документов, без лечения их с оригиналами. Ответчику этого допускать нельзя. Надо активно участвовать в судебном процессе и обращать внимание суда на то, что оригиналов документов лицом не представлено. Следовательно, Рассмотрение исковых требований на основе только копий документов недопустимо. Обращать на это внимание суда нужно конкретными действиями в виде заявления ходатайства о признании копий документов недопустимым доказательством. Теперь вы знаете, какие требования закон предъявляет копиям документов, которые предоставляются суду сторонами спора. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме. Читайте мой блог в Дзене. Всего доброго.